В маре 1945 года, сломав глубокое эшелонированную оборону противника, советские войска начали висло-одерскую операцию. Танковые и механизированные соединения, войдя в прорыв, устремились в тылы противника. Передовые отряды свода форсировали «Одер», последний крупный водный рубеж, на пути к столице Гитлеровскворей до Берлина оставалось 80 километров. кончилась, товарищ генерал. Я докладывал еще вчера, по ползаправки на машину оставалось. Mm. Солярка, будь она неладна. Полковник Лебеденко не для нас, Одер, форсировал. Кто работник штаба корпуса? Вы я? Почему у вас главные силы стоят с пустыми баками? База снабжения, товарищ генерал, завис Корпус наступал в три раза быстрее нормативно. Ну что прикажете, темпы наступления под таловые нормы подгонять? На станции снабжения почти 500 километров. Связи нет. Так. Танки расточить по берегу. Найти естественное укрытие замаскировать. Корпусной артиллерии отрыть позиции и поддержать лебеденка огнем. Выполнять. Есть, товарищ генерал. Да, Полковник. только стемнеет, Лебеденко заменить комбригом 7 и отозвать. Товарищ генерал, полковник Лебеденко хорошо выполнил задачу по захвату плацдарма. Тому отзываю, что хорошо. Как только Иван Кич прибудет, сразу ко мне его на КП. Есть, товарищ генерал. Выполнять. Соладат Ну что, корреспондент, побывал на том берегу? -то? Побывал Отображаешь героическую действительность По мере Знаешь, мне один танкист сказал Вся страна на плацдарм наш смотрит. Но. Потому что он трамплин на пути в Берлин. Прямо Кын. Ты что это спектакль разыгрываешь, Батьянов? Какой спектакль? Что за птица? А черт его знает. Едет по лесу, понимаешь, Мерседесе. И два мотоцикла с охраной. Ну дали мы очередь по скатам. Полковник там был, автоматчики. В кювет отстреливаться. А этот... Стоит, как истукан. Ни рук не поднимает. Ни пуль, не сторонница. Ну, тех пришлось того. А этого мы вежливенько так в машину. Молчит, как не мой. Потом, как прорвало. Орёт, требует чего-то. Вот тут только и сник. Псих какой-то. Капитан, спроси, чего ему надо. Вас мехнут генераль. Чего он? Требует встречи с офицером в равном ранге. Волок бы ты его лучше. Развед отдел Батьянов. Глянька, лучше, что мы в его машине обнаружили. Чего? Ух ты! Ну да лажего генерал, как он освободится. Иван Укич, вы кажется, охотник. Когда в Забайкалье служил, маловался маленько. Помню. Помню. Ваш передовой отряд действовал решительно, товарищ полковник. За форсирование Одера я вас представляю к званию героя. Благодарю, товарищ генерал. Разрешить доложить? Mm -hmm. Без поддержки главными силами передовому отряду плацдарм не удержать. Вот об этом и речь. Иван Лукич, я вас отозвал, чтобы поручить одно дело. Слушай, Николай Егорович. На этот раз тыл. Как тыл? Я же. Товарищ генерал, строевик, зам всю дорогу, и в бригаде был, и в корпусе, какой же из меня тыловик, тем более, что до Берлина осталось меньше ста верст. Знаю, знаю, Иван Лукейч, все знаю. И какой-то мудрец выдумал такую должность в танковых войсках, зампа строевой. Хороший вы заместитель, Иван кевич Никто из начальников не хочет добровольно с вами расставаться. Прошу вас, садитесь. Я вам даю слово, что войдете в Берлин командиром бригады. Только извините, сделайте милость. Очень важное задание. Я слушаю, Николай Егорович. Для нас сейчас самое главное горючее. Мне нужна маневренность. А я танки закопал на берегу и превратил их в простые орудия. Саперы вот-вот наладят переправу через Одер. А у меня машины с пустыми баками стоят. И связи со станцией снабжения тоже нет. Смотрите. Городок Химмельсфорд. Находится от нас примерно на километрах в ста. Расположен удобно. Вдали от главных магистралей. Бомбить не будут. Значит, есть договорённость с начальником тыла армии, что горючую будет подвозить именно сюда. Здесь мы заложим корпусной склад ГСМ. Точно. Езжайте в Химмельсфорд и организуйте бесперебойную доставку горючего. Здание выполнить тут же обратно. Возьмите Виллиса, охрану. Ясно, товарищ генерал. Только не надо охраны. Сейчас в корпусе каждый солдат на счету. Обойдусь, Николай Егорович. Разрешите, товарищ генерал? Разведчики немецкого генерала взяли. Я им говорю, идите в разведотдел. А они сюда доставили. А что с ним буду делать? Переводчик попал с Капитан Никольский из газеты переведет. Он по-немецки шпляхает лучше Дебельца. Ладно. Посмотрим с любопытства. Присаживайся, Иван Корреспондент, заходи. Ну-ка. Разрешите, генерал. Спросите, капитан, кто он такой? Name он динственный генерал. Mein Name ist Weisendorf. Ich bin Generalarzt. Professor профессор Генерал-лейтенант медицинской службы, профессор Вайсдеров, главный инспектор группы армии. Какое он хотел сделать заявление? По Он говорит, что ехал с инспекции. Неподалеку от шоссе на 63-м километре наткнулся на немецкий полевой госпиталь. ...Солдаты der ss erschossen die verwundeten ich wurde dazwischen versuchte diesen mathmor zu verhindern группа эсовцев расстрелила раненых он попытался вмешаться aber, man mir dabei der dies angeordnet um sie nicht in russische Hand fallen zu lassen но обештам бафюр объяснил что него директива добивать тяжело ранее чтобы не достались противнику. Вмешался. Капитан, спросите, где он был раньше? Он. Представитель самой гуманной профессии. Видишь, как разволновался? А что они делали с нашими ранеными? Что он думает по поводу расстрела санитарных эшелонов? Бабье Яра? Майданека? газовых камер, спроси. Я не знал, генерал. Я никогда не что говорили о и Но, что я сегодня для меня как Он всего лишь медик, многое не знал. Но после того, что увидел сегодня, ему стыдно за немецкую нацию. Я срежу с Лермахтой. меня истребить, я не могу больше не тратить. Он прорывается вермахтом, готов принять смерть, но не желает больше носить генеральские погоны. Куда он вез эти железки? Какой он был в генераль? В моем машине был офицер. Офицер из Генерального Группы. С этим орденом он должен быть в С ним ехал полковник из наградного отдела, вез ордена для раненых солдат и офицеров. Расстрелянных эсэсовцами? Альзади фонде СС Шусенен. Передайте его штаб, может там пригодится. Выступит по радио или с листовкой. Старшина. Убрать со стола все. Слушай, товарищ генерал. Идти, товарищ генерал? Были на том берегу, капитан? Так, точно, товарищ генерал? Где газета находится? В форте. Поедете с полковником Лебеденко, Иванукович? Да. Как, возьмете корреспондента? Слушаю, Николай Егорович. Разрешите обратиться, товарищ генерал? Угу. Мы мимо этого немецкого госпиталя проезжать будем. Разрешите взглянуть? Иванукович, как? Конечно. 20 минут. Посмотрит. Может, напишет, когда. Что такое кнушка? Почему мы встали? Утро. Приказ полковника Ислебина, двигаться только в ночное время. Старый маразматик. Выходите из леса, Карл. Издавайтесь первому встречному русскому офицеру. господин полковник, дайте закончить. Retten, Нужно спасти тех, sind, кто остался в живых, ради их семей. Sehr... Sie diese letzte, bitte Я хочу, чтобы вы исполнили последнюю Карл. просьбу умирающего Карл. Господин полковник, я считаю, что мы теряем темп продвижения. Нельзя стоять с днем. Кто это? Оберштурманфюрер СС Фридрих Клейн. Оберштурманфюрер вчера примкнул к Ваху. Я вырвался из русского окружения и был рад встретить часть, сохранившую в этом хаосе истинно немецкую дисциплину. Но когда я узнал, что вы... С, вон! Что? А Командир приказал вам выйти. Это здесь, товарищ полковник. каким путем немецкий превзошел, капитан. В университете. Завидую. Лично я столько раз за немецкий принимался. Как переподготовка, так немецкий. Уж я долбил, долбил. Так и не выдолбил. Вообще-то я язык с детства изучал не отец, специалист по Германии. Хреновая у твоего отца специальность капитана. Как это хреновая? А немецкая культура, литература? Вы просто не знаете. Знаем мы их не культуру. Собственными глазами видели. Я бы их всех в эти небесные ворота отправил бы. Ладно, ладно, будет. Тихо на Спиридонычи на Макелщине фашисты всю семью истребили. Всех, можно сказать, до последнего младенца. Готовься. Огонь. Дирен Господа офицеров, прошу остаться. Остальным разойтись. Унтерофицеры, ebenfalls bleiben. тоже остаться. Meine Herren, господа, Oberst war ein tapferer Soldat. полковник Эйслебен был храбрым er солдатом. Zwei Kriege, Он прошел две войны и погиб за Отечество. Sagen, Вы намерены что-то сказать, обер Я майор, Да, майор. Скрывать ничего. Положение у нас крайне сложное. Выход один. С боями прорываться для соединения с нашими войсками на Балтике. С военной точки зрения, эта попытка совершенно бессмысленна. Русские танки вышли к оберу. Я не имею связи с командованием. Вы предлагаете сдаться? Я этого не говорил. Как старший по званию, я беру на себя командование. Вы хотите возразить, майор? Пожалуй, нет. Собственно, мы давно уже не полк. Сейчас нам нужны не просто солдаты, а рыцари. И вот они перед вами. Старшина Кононов. Механик-водитель, товарищ полковник. А где ваш командир? Вон на жалюзи. Лейтенант Ахмедж, Контузил его третьего дня, товарищ полков. Надо было в госпиталь отправить. Я говорил, а он ни в какую. Корпус-то на Одр вышел. Почему так поперек улицы поставили? Не проехать, не пройти? Тягач так поставил. Поставил, а сам ушел. Обещал летучку прислать. Может поднять лейтенанта? Не надо. Покормили бы пацана. Не идет он, товарищ полковник. Почему? Эй, фриц! Ком хир! Ком! Ессен дадим! О, видали? Ну что уж так, фриц да фриц. А как же? Капитан Никольский! Слушай, товарищ полковник. Объясни-ка пацану, что танкисты ничего плохого ему не сделают. Бегай студент. Как тебя зовут? я. Хочешь mm -hmm. кушать? Ком. Идем. О, старый знакомый. Иди сюда. Ложку давай. Ha. Держи. О, бери. И не стесняйся. Подуй, подуй сначала. Горячая каша-то. Ты гущу, гущу загребай. Вот, молодец. Ханс, come here. Оставь хлопца, фрау. Ну, пускай питается. Давай, давай, не бойся. Наворачивай, наворачивай. Вкусно? Слушаю, товарищ полковник. Вы лейтенанта хоть в дом отведите. Он как трясет бедняк. Будет сделан, товарищ полковник. Давай назад, Спиридонович. Придется в объезд ехать. А что? Порядок. И война их не тяпнула. Вообще-то хозяйство хреновое. Учителька, что ли? Почему учителька? Ник не видать. А вообще-то ничего, лет 30 будет. Поболее. А ну, 35. А вообще-то ничего, годной экстревой службе. Кофе? Чего? Кофе предлагает. А, не, нам этого не треба. Нам бы чего покрепче. полужим лужам то здесь, что ли? Тепло. Опять же, при бабе. Неохота. Немки дай. Угощайся, фрау. Ну, бей ты, бей ты. Танка. Приди к привычная. Хм, они это дело любят. Ты куда? Вы покурите, а я пойду лейтенанта приведу. Диван давай. Ты... Полежи здесь, Булат. Вот. На плитском диване. Подолго, чем нажали, то А мы к машине пойдем. Тяги менять надо. Ивашенко. Стой, стрелять буду! Поздно. Уже застрелил. Командир расчета где? Товарищ старший сержант! Гвардии старший сержант Белкин. Сонное царство Белкин. Виноват, товарищ полковник. В каком состоянии установка? Установка-то в исправности. Да вот только у машины мотор повредила. А что такое? Что с ним? Что, и починить нельзя? В Вдребезги, товарищ полковник. Менять надо. Комендант в городе есть? Да какой, может быть, комендант? Вот через пару суток сюда тылы подтянут, тогда и комендант объявится. А наше дело нынче здесь, завтра там. Слушай, Белкин, ты город, небось, уже знаешь. Где тут лучше, по-твоему, склад ГСМ разместить? Нужно, чтобы двор с забором, подъездные пути ну и желательно, чтобы резервуары были. Понятно, нет? Понятно, да. Есть такое место, товарищ полковник? Почти в самом центре. Там винный склад, что ли, у фрицев был. Э -э а в подвале цистерны, бочки стоят. Только пустые. Пустые, говоришь? Так точно, пустые, товарищ полковник. Ну, спасибо. Поехали. Разрешите, оберштурмбанфюрер, что случилось с книжке? Исчез водитель танка Ганзен То есть как исчез? Похоже дезертировал Ганзен уроженец Химмельсфорта Побежали крысы с корабля Заменить Ефрейтер Ганзен хороший механик-водитель Если у вас хорошие механики дезертируют Посадите в танк кого-нибудь похуже Ганзен вернется Это я ему позволил вы его отпустили? Да. Ганзен воюет с 39-го. Три года не виделся с семьей. Я уверен, что к вечеру он вернется. Кнушке. Кнушке. Отберите пятерых надежных солдат и, когда стемнеет, отправляйтесь в Химмельсфорта. Задача установить численность русского гарнизона, расстановку огневых средств и, главное, имеется ли в городе запас горючего. Выполняйте. Если есть, мы одним ударом отобьем Химерсфортен, заправим танки, бронетранспортеры, транспортеры, машины Это большой риск, Оберштурманфер. На войне все риск, майор. Старшина! Так, полковник, личный состав разгружает амбудирование, полученное с передовой. Докладывай старшина горобец. Что за личный состав? Банно-прачечный отряд, дарш Это что ж вы, всю войну при стирке? Еще... Никак нет, я кадровый. После ранения тут застрял. Давно в городе? Со вчерашнего дня, дарш полковник. Ну, как тут? Да... Тихо, попрятались все. Так вот, старшина, помещение это мы у вас забираем. Под склад ГСМ. Понятно, нет? Понятно, нам-то куда же? А вот хоть бы сюда. Видишь, доминок какой. Не знаешь, чей? Там пекарня во дворе. Пекарь, наверное, живет. Да? Пекарня, говоришь? Тогда вот что отставить старшина. Поищи себе другое место. А какие, кстати, еще наши службы в этом городе есть? Газета корпусная, это на площади. И на окраине узвод с кухнями. У них машины стали, горючего нет. Значит так, старшина. Мы с капитаном к пекарю наведаемся. Погреемся там. А ты себе что-нибудь поблизости подыщи. Товарищ полковник! Так точно, понял. Мне в редакцию надо, у меня материал с подсдарм. Ничего, капитан, возглас! ничего. Последний раз послужишь и отпущу. Понятно, нет? Понятно. Передонович? Да? Проверишь емкости äh, в подвалах, а потом в звод привезешь сюда их командира. Охрану надо будет выставить. Есть. Пошли, капитан. My name is Holzmann. Bitte näher zutreten, Herr Oberst. Здравствуйте. Гутен таг. Гутен таг. Darf ich Ihnen meine Familie vorstellen? Wir sind eine ehrliche Arbeiterfamilie, Herr Oberst. Моя фрау Лизелоте, Мой сын Хорст, Моя тохта Эрна. Фольксштурмист, фаустник. Почему вы так думаете? Ну, как почему? Видишь, затылок стриженный. Фольксштурме так полагается. А ну-ка, покажи Хенде малый. Видишь? Пороховые пятна на пальцах. Уже успел из фауста пострелять. Гаденыш. Пострелял, пострелял, струсил и к мамке прибежал. А теперь сидит и дрожит. Свои узнают, не помилует, и нас тоже боится. Спроси, сколько он в Фольксштурме был и где. Вилян и Фолькстурм. Во. Посадство Доргемахт. Их. Я был там только одну неделю, Herr офицер. Ну, и половина. Мы защитили город Кюстрин. Но я ни на кого побежал. Ни на Говорит полторы недели. Был в Кюстрине. По нашим якобы не стрелял. Вот что, капитан. Скажи пекарю, что его отпрыск мы не тронем. А вот ему следовало бы выпарить его как Сидрову Козу, вместо того, чтобы в Фолькштурм посылать. Покрепче переведи, выражениях можешь не стесняться, если сумеешь, конечно. Der Oberst sagt, wir werden ihr Sohn nicht bestrafen. Sie hätten ihn nicht zum Volkssturm schicken sollen, sondern Prügel verpassen. Sie haben die auch verdient. Setzen пожалуйста, господин. Что-то неохота мне, капитан, с ними чаи распивать. Данки. А что население у них в городе? Святым духом, что ли, питается? Почему его пекарня не работает, спроси. Herr Holzmann, warum arbeitet Ihre der nicht? In der Stadt gibt es keinen Strom. Es gibt keine Briketts, also können die Öfen nicht beheizt werden. А -ну, Жалуется. Пусть мне голову не морочит. Завтра же начать выпечку хлеба, понятно? Нет, der Obersbefehlsherr Morgenbrot zu machen. Verzeihung, и вот, как много хлеба должно быть? Извините, и как много хлеба должно быть? Извините, и как много хлеба должно быть? С начала войны в тылу-то и не был. Мама писала, кажется, рабочим шестьсот граммов, служащим четыреста, а детям пятьсот или наоборот. Ну, значит, по полкило детям, всем остальным по четыреста граммов. Пойди разберись, кто тут у них служащий, кто рабочий. Они получили пятьсот грамм, а Здорово, Петрович! Здравия желаю, товарищ капитан! С прибытием? Спасибо! А, Никольский, прибыли. Прибыл, товарищ подполковник. Сидите, сидите. Сейчас я полосы дочитаю и поговорим. Так. На Одаре были? Даже за Одаром. Вот как. Пишите в номер. Что писать? Очерк. Репортаж. Заголовок наши за Одаром. У вас чего-нибудь поесть, найдется, товарищ подполковник. А, процентка! Да? Накормите капитана. Есть. Что слышно нового в штабе, капитан? До Берлина меньше ста километров. Вот только фланги у нас открыты. Да. И пехот отстал от километров на триста. В танковых баках солерки нет. Да, у нас с горючим тоже очень скверно. Мы тут отправляли... На мотоцикле тираж так с трудом удалось нацедить канистру. А как же газету печатали? Вручную, устали как черти. Ну, горячее будет, сюда привезут. Полковник Лебеденко приехал, склад ГСМ будет организовывать. Иван Лукич? Да. Хорошо устроились. Ну, а вы как думали? Я ведь здесь старше по званию. Вот и выбрал самый лучший особняк для редакции. Мейсон, голубые мети. Посуда прям королевская. Ну, хотя не королевская, но баронская это точно. Дом этот отставного казердовского генерала. Сам-то сбежал с семейством, а служанка и старик-садовник остались. Значит так. Отдохните немножко, поешьте. И писать. Пойдет на первую полосу. Ясно, товарищ подполковник. Оценка? Звали, товарищ капитан. Душно здесь. И палёным пахнет. Пойду раздышусь. Ладно. Если подполковник спросит, скажи, скоро вернусь. Понятно. Ну как Калмыка, Петрович? А. русские А. А. <звык> а русские Гансена, <звык> ну и что? Чавказ? Что? Они там своего офицера положили. Ранены, что ли? Мне пора возвращаться. А может не пора? Последствий там есть что ты хочешь, Эрика? Сдайся в плен, ты Густав. Ты рабочий человек. У тебя двое детей. Kommst, то, Если сам придешь, русские ничего тебе не сделают. Люди как люди. Deserter, Я не дезертир, Эрика. Должен вернуться. Я обещал майору Шиллеру. Ты жена Ганзена? Он здесь? Нет! Передай мужу. Майор Шиллер приказал срочно вернуться. Будем русских выбивать из Химмельсворта. Поняла? Не бойтесь Капитан Никольский Я не помешал? Помешали Можно с вами посидеть Зачем это? Да будете, Надежда Садитесь, товарищ капитан Мы пойдем Вера Мы отдохнем немножко и сменим тебя. <сёк> Щи или кашу? Вы эти еще есть не будете, товарищ капитан. Почему? А они с мылом да Не понял. <сёк> Мы же белье стираем, товарищ капитан. Там же не кухня, а бак с бельем. Это наш... Старшина придумал. а, -а, -а. Банно-прачечный отряд. А -а -а. Значит, вас сюда перебросили. вообще наш отряд впереди, а здесь всего семь девушек и старшина-горобец. Видел я вашего горобца. Строго он вас держит? А что нас держать? Дело мы и без старшины знаем. Мы сами себя строго держим. песни пели ой какой там разучились по привычке только и поем а вы бы нас до войны послушали землячки что ли ну вологодские из Кириллова кружевницы значит раз вологодский так что кружевницы Песня ваша старинная, про кружева я и подумал. Такую песню только кружевницы поют. Во время работы. Угадал? Угадали. Кружевницы мы. Все трое. Ага. И любые надея. Вера, надежда, любовь. Ага. Для полного комплекта только матери Софи не хватает. Почему не хватает? У нас Софи есть. Даже две. Дрова прогорели. Я помогу. вы давно в армии? От Белоруссии топаю. Не жалеете, что в праздники пошли? Ой, а чего жалеть? Нет, вот только руки от воды пухнут. Я не знаю, как после войны коклюшки держать буду. Вы бы в телефонистке просились или санитарки. А кто стирать будет? Кто стирать вам будет? Сам себе стирает. А раненым. Это верно. Странно как-то. Не стреляет. И зарева нету. Тихо. Как у нас в Кириллове зимой. Только снега настоящего нет. И морозы не те. Что это? Товарищ полковник, стол падает. Двое суток за пора. Ладно, будь по-двоему. Пусть полчасика отдохнут. Потом пять цистерн с соляркой и две с бензином прямым ходом к корпусу на ОДА. Подберете лучших водителей. Остальное горючее будем сливать здесь. Понятно, нет? Есть, товарищ полковник. Капитан, что говорят? Война скоро кончится. Теперь уже скоро. Сами, наверное, чувствуете. Только я не в штабе служу, а в газете. Ой, так вы писатель? Никогда же вам писателем не разговаривала. Ну какой я писатель? Я газетчик. А, -а, -а. и стихов не можете сочинять? Нет, не могу. А вы любите стихи? Ужасно. Я, который нравится, в тетрадку переписываю. Потихоньку, чтобы девчатки не смеялись. Что ж тут смешно? Это прекрасно. Да? Тогда прочтите что-нибудь, товарищ капитан, если наизусть знаете. Меня вообще-то Андреем зовут. Вы прочтите, пожалуйста, Андрей. Они любили друг друга так долго и нежно, с тоскою глубокой, и страстью безумно мятежной. Но как враги избегали признания и встречи. И были пусты, и хладны их краткие речи. Это Гейна, перевод Лермонтова. Ничего, Шинки-то я не знаю. Вот война кончится, в школу пойду, десятилетку заканчиваю. А вы что делать будете, товарищ капитан? В университет вернусь. А потом попрошусь учителем литературы. К вам, в Кириллова. Вы все шутите, товарищ капитан. Да нет, Верочка, я серьезно. Чудной вы человек, товарищ капитан. Чем? Вежливый. А другие сразу с руками лезут. Вы что товарищ капитан? Я! Ну, идите скорее, Рубинов вас заждался. Ну, надо расставаться. До свидания, Верчик. До свидания. Что это вы придумали? Постойте. Извините, что не провожаю. Это вам. На память. красивый! Спасибо, Андрюша. До свидания. До завтра. офицер, пожалуйста, помогите, спасите моего мужа, моего мужа. Вы его мой муж. Он мой муж. нелегкая мой капитан? Он полчаса, муж. Он что-то втолковывает, мой Я ни слова не понимаю, что муж. надо? Офицер! Gestern kam ein Mann aus dem Wald. Er ist Gefreite. Ich habe ihn im Keller versteckt. Und jetzt eben kam ein Feld, schwer bewaffnet und befahl. Gut sofort zurück in den Wald. Sie wollen. Sie haben nur Panzer. Ich weiß nicht was. Sie wollen Himmelspforten wieder einnehmen. Herr Offizier, ich bitte Sie sehr. Holen Sie meinen Mann aus dem Keller. Retten Sie ihn. Ich bitte ich bin Sie. Sie. Сегодня утром из леса пришел ее муж, Ефрейтер Ганзен. Она его в подвале спрятала. А недавно к ней заявился Федфибер с автоматом. В городе немцы? Похоже, так она говорит, что вроде бы в лесу у них танковый полк. Что? По ее словам, немцы хотят отбить Химмерсфорд, но она просит спасти ее мужа, забрать его из подвала. Танки говоришь. Надо должить полковнику Лебеденко. Пошли, капитан. А каждый с ее мужем. Оценка? Я. Значит так. Возьмешь автомат? Так. Вот эту немку. Uh -huh. И быстро к ней домой, uh -huh. там позвали ее муж прячется, uh -huh. немецкий танкист, доставившего к винному складу. Понял. Да, на рожон не лезь. Возьми себе в помощь кого-нибудь из подбитой 34 четверки. Есть. Есть. Пошли. Дисок солдат убернит, Эйнман. Зайн Горючее не будем, товарищи. Машины пойдут прямо на Одер, корпусу. На Одера считай, километров сто. Разговорчики. Товарищ старший лейтенант, по машинам. По машинам. Бегом. Спиридонович, Я. заправишь канистры и баки. Слушай. Как выйдете на Восточное шоссе и все время прямо по трассе? Охраны не даю. Немцы могут вот-вот по городу ударить. Доставите горючее, доложите командиру корпуса. Понятно, нет? Может попросить генерала Шубникова помощь выслать? Три часа туда, три назад. Нет, не надо. Ну, как говорится, с Богом. Поезжайте. Есть! Смотрите на этого выродка Он решил, что лучше ему болтаться на осени с большевистской петлей на шее Чем служить в боевом строю Я уверен, твоя жена честная немка И должно быть стыдно, что отец ее детей дезертир Я не дезертир Я же вернулся он майор Меня отпустил майор Шиллер. Я вам уже говорил, Ганза не дезертир. Нет, дезертир. Предатель. И подохнешь смертью изменника. Убрать. Майор Шиллер. Доложите, что обнаружила разведка Гарнизона в городе нет, господин полковник Из огневых средств обвитый танк И, видимо, неисправная реактивная установка Охраняется экипаж, горючая? В город пришла колонна автоцистерны Видимо, заложат базу горюче-смазочных материалов Охрана обычная Хорошо, к ножке вы свободны Майор Шиллер, пожалуйста. Прошу вас, майор. Denn, майор? Что такое? Полковник Айслебен не разрешал даже костры разводить. Наступать будем через поле. Доложите, vor, майор, план боя. Uh -huh. Танки по полю не But... пройдут. Почему? Мокрый снег, вязкая земля. К тому же слишком крутые склоны. Пойдем по дороге. По дороге опасно. Что такое? Они могут перебить танки по одному. Чем перебить? Перестаньте паниковать, майор. Напрасно вы расстреляли эфрейтора Гансена. Люди и так на пределе. Я имею полномочия пресекать измену в зародыше. Эта акция сплотила деморализованных людей. И вовремя. через поля они наступать не будут, это ясно. В грязи завязнут. Значит, пойдут по дороге вот здесь. Колонна с горючим ушла в восточном шоссе. Ну, полка у них в лесу, конечно, быть не может. Но если немка говорит, что танки. Что ж, товарищи, будем держать город. Доложите о личном в составе. У меня 15 человек, включая водителей. У меня семь девушек, 6. 12 человек хоз взвода, вместе с поварами. М да, не густо. Правда, есть еще мы. Есть расчеты четверки и Катюши, от которой пользы, как от козла молока. Может, арт вызвать? Не успеет, к тому же на одоре каждый солдат на счету. Ничего, управимся сами. Как говорится, Бог не выдаст, Гитлер не съест. Товарищ полковник, тут орудие одно есть немецкое, снарядов два ящика к нему. Немцы драпали, бросили, серьга у него лопнула. Стрелять можно. А кто же тебе стрелять-то будет? Я до ранения в корпусной артиллерии был, товарищ полковник. Да? А где я тебе расчет возьму? Да ко мне всего одного подносика и надо. А девушками кто командовать будет? Мой Спиридонович, что ли? Да. У меня сержант Орлова, ей не то что девчат, троту давай справиться. Не женское это дело, из винтовок стрелять. Ладно, старшина. Будь по-твоему. Есть. Значит так, капитан. Заправишь редакционную полуторку. Понятно, нет? Бензин возьмешь у моего Спиридоновича, скажешь, я велел. И быстро к Катюше снимешь расчет. Оставишь одного часового. Есть, товарищ полковник? Прошу внимания, товарищи. Оборону держим вот здесь. НП Мельница. Стой! Кто идет? От полковника Лебеденко. Слушай, старший сержант, загаси костер. Остать одного часового, у Катюши, а всех остальных ко мне в машину. Зачем? Немцы на город вот-вот пойдут. Да откуда им взяться немцы? Из леса. Полковник приказал собрать весь личный состав. Есть. Гочурин, загаси костер. Товарищ капитан, есть тут у меня одно соображение. Какое соображение? Ну, мне бы движок какой. лейтенант! Как вы себя чувствуете? Вы погромче громче ему, после контузии. Огонь из танка вести можете? Прицельно, с места! А? Могу, с места могу. За мной! Гусева! Не отставать. Откроешь огонь без команды. Когда появятся танки, понятно нет. Так точно? Расщехляйте быстрее. Ну, живо, живо. Несите движок, Катюши. Товарищ полковник. Молодец, Белкин. Хорошо придумал, понятно, нет? ударишь по дороге по сигналу моей ракеты Прицельные удары не гарантирую товарищ полковник разве что только так для страстки именно для острастки капитан я наладите движок всю команду на позиции сам ко мне на нп это где товарищ полковник заметил на окраине мельницу там сверху хороший обзор понятно нет Как думаешь, что за развалины, капитан? Вероятно, остатки средневековой крепости. Возможно, ее поставили на подступы к Кодеру польские короли из династии Пястов. Может быть, немецкие крестоносцы. Смотри-ка, Видишь, какая разница, капитан? Для тебя крестоносцы, а для меня просто позиция. Я в проломе возле башни орудие выдвинул Потому сектор обстрела уж больно хороший Странно все же Почему они ночью-то не пошли? Может, немка наврала, товарищ полковник? Ну, к чему я врать-то? Она же мужа спасала Ну, как, Спиридонович? Да вроде все у нас в порядке, товарищ полковник Достал ракетницу? Достал Вот, спасибо, старик А где достал-то? У поваров. О. На кой ляд поварам ракетница? Да кто их знает? Может, ворона отпугивать. Придет время спеть, Катюши. Дадим ракету. Это наш главный козырь. Не спать, не спать. Товарищи, внимание. Любушкина, ты что оглядываешься, будто тебя покойники за ноги хватают? Ты мертвых не бойся, бойся живых. Вперед смотри. Смотрю я. Как звать-то? Кого, меня? Николай Алексеевич, Ого! Как меня! Тезки выходит. Так, выходит! По команде заряжай! С силой досылаешь его в казенник! Понятно, нет? Понятно, товарищ старшина! Ну и действуй! А -а -а. Товарищ полковник! Немецкие танки на дороге! Зли коробочки. Ну что ж, отлично. Товарищ полковник, в город еще наши бензовозы входят. Что? А черт. Спиридонович, Новодеревкин. Да? Быстро на северную окраину. Заворачивай бензовозы на Одер. Вторая колодка. Понятно? Лейтенант! Слышь, немцы! К бою! You're Малона с Горючим выходит из города. Спасибо тебе, старый вояк. Танкистов что это не слышно. Давай, капитан, бегом к танкистам. Потом в цепь. Пускай отсекают пехоту от танков. Есть, товарищ полковник. Ракетницу оставь. Придет время, сам дам сигнал. Выполняй. Есть! Два старшина уже некуда снаряды кончаются снаряд два снаряда осталось давай старшина что же они ракету то не дают Стрелять! Они сдаются. Чего спросить хотел товарищ капитан этот химельсфорд он по-русски значит чего нет ну что-то вроде врат раю а -а -а. название подходящее да вот только неверующим он кто иван лукич Лебеденко. ну да а всешки захлопнула перед немцами ворота эти Ну, что ж, старшина, мне надо редакцию догонять. А то подполковник Рубинов без меня Берлин возьмет. Значит, с и прям на Берлин, так, капитан, да? Ну, на Берлин рановато. Сегодня заезжал раненый офицер из штаба корпуса. Рассказывал Шубников, Одер форсировал. Приказано плацдарм сдать в пехоте, а самим на север, к Балтике. Ну, да. А мне он с девчатами, трест свой догонять. Вот задача какая, старшина. Рубинов удружил. Куда пленных-то девать? Лейтенант Крылов хоззвод. Они уехали, следом за редакцией. Вон только, кухни оставили. Вообще-то есть одно соображение. Давай. Сейчас же в город перебазируется ремонтно-восстановительный батальон. Инженер майор Рузов. Ну, вот преподнести ему подарочек. Он же вроде за комендант теперь будет. Действуй, старшина. Есть. Вы мужа моего Ганзена не видели? Это мой муж, Ефрейтер Ганзен, мой муж. Не знаете, где он? Старшина, ну как? В порядок, товарищ капитан. Спасибо. Что вы? Возьмите меня с собой. А как прошу. кабин кабину, товарищ капитан. Сержант, закончите кормить и гоняйте своих. Ясно. Я уехал. Никольский? Ладно, корреспондент, скажи, ты был с полковником Лебеденко? Так точно, товарищ генерал. Видел, как он погиб? Нет, товарищ генерал. Мы вели бой. Полковник выбрал НП на мельнице. Немцы, видимо, засекли и с тяжелого пулемета. Дальше? Похоронили мы Ивана Лукича в Химельсфорте, в Братской могиле, возле кладбища. Поторопились. Не понял, товарищ генерал. А Впрочем, мне редактор докладывал. Похоронили, как положено. Почему помощь не просили? Молковник Лебеденко сказал, что сами управимся. Не хотел бойцов с подстарма брать. Да, на него это похоже. Начальник колонны с горючим доложил мне обстановку, товарищ генерал. Я постал с марша от дивизион. Ваш дивизион, наверное, до сих пор с колонны пробивается. Я отозвал его. Надо бы съездить к сорт Попрощаться с Иваном Печом. Никак нельзя, товарищ генерал. Через полчаса нам надо быть в Бланкфиде. Там нас ждет офицер связи от маршала Жукова. Война. Теряешь боевых друзей. И минут свободнее, чтобы могила постоять. Напиши в газету, опиши все, как было. Чтобы Иван Лукича. Ну, давай. Есть. По машинам! Уже привыкают к теплу Молодые побеги На стырной весенней Водою траншеи полны Но запах победы Дыхание близкой победы Нам головы круже, Сильней, чем дыхание весны Дрожит на ладони Веселого солнца оскола Звезды пылают над нашей судьбой. Я точно не знаю, когда, но я чувствую скоро, пойдут наши танки в последний решительный бой. И будут машины леветь на дорогах раскисших. И будут снаряды стучать по горячей броне И кто-то из нас в окончательном списке погибших Вдруг станет последним погибшим на этой войне Мы к нашей победе шагали по долам и весям и завтра ее мы добудем в последнем бою. И мы докричим, дохрипим, поем эту песню, Усталую песню, Победную песню свою, и мы докричим, дохрипим до поем. и ценю победа